Привет всем! В поисках новых мест для фойл Тауина наш друг Дима Евсеев переоткрыл для нас Маврикий с легендарной Манавой. Маврикий – небольшой остров восточнее Мадагаскара размером в два Киева и населением 1,3 миллиона человек. Наверное, не стоит углубляться в стандартные туристические данные которые можно легко найти в Википедии, что это бывшая колония англичан и французов. Символом острова является вымершая птица Додо и на острове три крупных кратера вулканов. Основой экономики острова – туризм и сахарный тростник. Мастхэв всех туристов является посещение фабрики моделей парусников, набережной столицы Сан-Паула, рыбалка на Марлина, дайвинг и плавание с дельфинами, зиплайны и зоопарк. Раскрученные легенды Маврикия, что на горе Леморна прятались рабы И рядом в океане достопримечательность Подводный водопад Более подробно с туристическими достопримечательностями можно познакомиться в турблогах Нам же больше интересно, как эволюционируют серфовые виды спорта Действительно, мир с прошлого посещения Маврикия изменился И 8 лет назад новым на острове считалось кайтсерфинг на Твинтипе и на wave direction board на волне. Помимо кайт-спотов под направление ветра, Лембре, Риамбель, Голубая Лагуна и так далее, культовым считается спот Леморна на юго-западе острова со знаменитой волной Манавой. Основным местом катания считается Леморна. Там есть большая зона флета для традиционного кайта с твинтипом и кайт и хотя глубины не хватает и часто ударяешься фойлом о подводные скалы, тем не менее ученики все здесь. Не успел кайт кайт-фойл войти в мейнстрим, а в тренд врывается уже винг винг-фойл. Параллельно в мире развиваются споты с серф Тауином. Наличие обратного течения рипа рядом с волной Манавой делает возможность завоз катером на волны. Тауин позволяет увеличить количество успешных серф стартов, особенно на волнах аверхет выше 2 метров. Но совсем инновационным стал вейврайдинг на фойлах с тауин и заход на волны с вингфойлом. Здесь нас ожидало много сюрпризов и открытий. Рассмотрим их подробнее. Конечно, тауин фойл возможен без ветра, более того, Именно в безветренную погоду, как любят серферы, свеловую волну, не битую ветровой волной. На Манаве весьма некомфортно фолить, когда ветровой чоп на свэле поднимается до 1 метра, что при высоте мачты фойла 85 см не всегда проглатывает чоп, а тем более фойл сбивает вибрационной волной. Поэтому фойл Тауин лучше в полное безветрие, со свелом в 1,5 метра. Но катер весьма недешевое удовольствие и стоит от 80 до 160 евро в час. Это с тренером. Кроме того, Тауин на Монаве, в отличие от классического серфинга, завозили в океан достаточно далеко, вместо зарождения волны, что позволило фолить более 2 минут. В то время как серферы в среднем катаются по 20-30 секунд. Так, за 1 час на фойле удавалось оседлать до 14 волн, со средним проездом от 1,5 до 2 минут. Это большой выигрыш по сравнению с серфингом, но особенность Манавы в том, что она короткая и часто состоит из трех волн, идущих под разными углами, что часто заставляло перепампливать с волны на волну. Это очень сильно отличается от Свела Бали, где волна тянется на несколько километров, что позволяет карвить по траверсу достаточно долго. Нам с Олегом Половинка удалось вкатать Манаву в достаточно комфортных, безветренных условиях. Но в определенном смысле свободы от старта за катером и преимуществом обладает wing falling, который зависит только от ветра и дает намного больше свободы. Ветер конечно дует не всегда, но зато бесплатно и позволяет самостоятельно заходить на свел и в этом преуспел Бурсиловский Олег, первых из наших распечатавший манаву. Но чем выше волна и ближе к зоне обрушения, тем меньше нужно размер крыла. Так, до двух метров свела удачно работают фойлы 1400-1780, но при маленьком весе райдера и более высокой волне фойлы уменьшаются до 1200 и даже 900. Но стоит помнить, что с уменьшением размера фойла пап на соседние волны становится невозможным. В то же время еще один недостаток для винг-фойла ⁇ необходимы большие водоизмещающие доски, что ухудшает маневренность при спусках с волны а легкая короткая доска Тауина дает больше потенциала для резких виражей. По итогу можно сказать, что все таки для безветрия идеальным является фойл Тауин. При наличии ветра лучше конечно использовать вингфойл для захода на волну. На большой ветер сильно портит свелл и кайфа прыгать с крылом на чопе нету. Поэтому под каждые погодные условия нужен свой комплект вингов, досок и крыльев что, конечно, сильно утяжеляет багаж. Инновации всегда интересны своей непредсказуемостью, но каждый из трендов занял свое место в системе получения кайфа, адреналина, эмоций, впечатлений и азарта в синергии с энергиями стихий. А пока ищем новые волны, новые споты для фойла и тауина. Впереди много всего неизведанного и интересного. На Маврике наиболее стабильным и универсальным решением для тренировок в безветве стал первый маврикийский вейкпарк, парк расположенный в 40 минутах езды от Лиморна, рядом со столицей Порт-Луи. Вот как ребята устроились. Контейнер, сторидж для вейков, ресепшн, аккуратненько все. Очень старательно. Озерцо. Ну и конечно стартовый тотик. Родители, переживающие за чемпионку будущего мира. Оператор. Две комфортные линейные канатки расположены на озерах в парке со всей необходимой инфраструктурой от приветливого Антона Ужегова. Кроме этого стоит заметить интересную деталь, что за последнее путешествие по миру мы не встречали настолько френдли и приветливых жителей, начиная от таксиста и заканчивая персоналом в гостинице. В разговоре со многими жителями Маврикия они обозначают, что хотят перетянуть туристов с соседних Сейшел, Мальдив, Таиланда и Бали. И мы уверены, что у них это получится. Мы сами почувствовали это сверхвнимание к туристическим инновациям. Не успели мы продемонстрировать руководство отеля, использование дополненной реальности для развлечения туристов на базе квест-маршрутов платформы Фриджин, как моментально уже использовали на местном фестивале. Представители турагентств и отелей на лету хватает инноваций в туризме и имплементируют в среду для вовлечения и развлечения туристов. Особая благодарность Диме Вивсееву за заботу и помощь во всех вопросах пребывания на Маврикии. Всем шака.